Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир. И сегодня я хочу вам сказать про Эльдорадо. Эльдорадо это финансовый пылесос, который сегодня запускается 23 июля. Вот это моя реферальная ссылка, она будет под видео. То есть вот она синенькая, http, двоеточие наклонная ld.club наклонная вопрос рф равно b2c 7028 Сейчас пока не буду рассказывать, следующее видео будет о том, что такое Эльдорадо. Просто люди просили, кто уже в курсе из моей структуры сети, из моих подписчиков, кто в курсе, что такое Эльдорадо, они просили реферальную ссылку. Вот он. Для этого я записываю видео. Для того, чтобы участвовать в Эльдорадо и пользоваться полноценно функционалом, реинвестом, для того, чтобы умножить свои капиталы во много раз, в десятки тысяч процентов, вам сначала нужно зайти на Electrum, электрум.org, прям вот сверху вписывайте, тоже ссылку дам под видео, на электрум.org. Э, скачать <coughs> файл, э, если у вас Mac, то нужно скачать э, вот этот файл. Если у вас Windows, то здесь тоже выбираете. Я с Windows не работаю, поэтому даже не знаю, какую из программ здесь э, выбрать. Ну, потому что от Windows я далек. Если вы на Android работаете, то здесь нужно программы скачать. На Linux вот эти нужны программы, то есть скачивайте под свою систему инструкции, как это сделать как скачать, я не могу вам дать потому что я не ну, меня самого там просто за ручку вели там, нажми сюда нажми сюда, нажми сюда то есть, ну для меня это вот эти компьютерные вещи на английском, тем более еще языке ну это темный лес <coughs> то есть эта программа то есть на электрум вы скачаете программу, которая позволит вам сделать свой биткоин кошелек с электронной подписью. Без электронной подписи вы не сможете пользоваться обычным кошельком биткоина и делать автореинвестирование. Ну то есть вы не сможете пользоваться Эльдорадо полноценно. То есть круг будет закрываться, вам будет начисляться, и вы будете там, пока спите, вы будете просохачивать следующие круги. Чтобы вам не просохать эти следующие круги, вам нужен автореинвест. Для автореинвеста нужно на сайте Electrum скачать специальную программу и сделать цифровую подпись. Как это сделать, я, может быть, позже буду писать видео, но пока я сам еще не знаю. Я говорю, то есть, у меня человек просто сидел за моим компьютером и тыкал мне, помогал, куда там что нажать, чтобы это сделать. После того, как вы создали биткоин-кошелек с авторинвестом, ой, когда, после того, как вы создали, вот используя вот этот сайт, биткоин кошелек с цифровой подписью вы заходите на сайт эльдорадо по моей рев ссылке. вот мы ее копируем и допустим сюда заходим вот сюда вводите свой биткоин кошелек вот сюда и нажимаете «Присоединиться». То есть все, в принципе, когда у вас есть биткоин-кошелек с цифровой подписью, регистрация на сайте Эльдорадо занимает ну, вставить и присоединиться. И все. И когда вы нажмете «Присоединиться», вы попадете вот в, такую, в такой раздел. Он еще не русифицирован. И у вас будет тоже рефссылка И вы можете другим людям отдавать Чтобы купить Биткоин кошелек Чтобы дополнить биткоин кошелек Вы можете пользоваться Cryptomarket.so То есть Cryptomarket он работает Только с 10 до 23 Часов по Москве Это работает техподдержка С 10 до 20 по Москве можно сделать обмен призм, поменять на биткоин и в обратную сторону. Либо купить за фиатные деньги, но в определенное время. То есть, потому что это все происходит в ручном режиме, автоматизированных режимов нету, Ну, по крайней мере, у меня не было возможности найти автоматизированные режимы. И вот сейчас 10.52, по моему, времени по красноярскому. Через час-восемь минут начнет работать обмен. И я буду менять биткоин. Ну, то есть, буду призмы менять на биткоин. И вот у меня ордер уже выставлен. То есть, мне нужно 2200 призм поменять на биткоин, чтобы участвовать в Эльдорадо. Ссылки тоже дам под этим видео. Ребята, мне пока можете не звонить. Я сам еще только разбираюсь. Изучайте сами, ковыряйте это все сами, у меня просто нет времени с каждым по два часа заниматься индивидуальной работой, потому что много всяких различных дел. Если хотите участвовать в Эльдорадо и хотите приумножить до тысячи, десяти тысяч процентов в месяц получить к своей инвестиции, участвуйте в Эльдорадо, читайте сайт. Ссылка соответственно. вот. Есть рев-ссылка, по ней перейдете и изучите сайт. Там все просто. Все написано и все элементарно. Что такое Эльдорадо и что за финансовый инструмент. Это самый лучший на сегодняшний день финансовый инструмент, который сегодня, 23 июля, будет стартовать. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты.